Приветствую вас, дорогие друзья! И у нас сегодня традиционное занятие, посвященное косметичке Ламбре. Разбираем нашу косметичку. Сегодня мы с вами продолжим разговор по поводу косметики по уходу за кожей. И сегодня мы уже более детально, ближе познакомимся с ассортиментом компании, разберем серии, разберем средства, посмотрим что для чего применять, как к себе подобрать средства. И это, собственно говоря, и сделаем. Подберем себе средства для ухода. Давайте начнем. Вначале я хотела бы остановиться на том моменте, на одном еще моменте, который очень важен при уходе за кожей лица, но я не сказала вам об этом вчера. Итак. При уходе за кожей лица очень важно то, как мы обращаемся с нашей кожей. И здесь есть два основных правила. Первое правило это правило при очищении кожи, когда мы умываемся, например, с помощью геля для умывания или с помощью какого-то другого средства, мы с вами... Делаем это круговыми движениями, круговыми движениями мы с вами очищаем нашу кожу. Если же мы говорим с вами про нанесение тоника, про нанесение кремов, масок, то это делается по массажным линиям, строго по массажным линиям. И вот на этой картинке вы можете увидеть эти самые массажные линии. Запомните, пожалуйста, эти направления потому что воздействие на кожу в обратном направлении может просто привести к ее излишнему растяжению. Итак, давайте перейдем к непосредственным средствам по уходу. Да? И здесь нам с вами важно понять, что все средства можно разделить на базовый уход и на дополнительный уход. Что же относится к базовому уходу? К базовому уходу. Ну, во-первых, в базовом уходе точно так же у нас идет разделение на очищение, тонизирование и на увлажнение питания. Если мы говорим с вами про очищение, то к очищающим средствам базового ухода относятся молочко, мицеллярная жидкость и всевозможные гели для умывания. И базовый уход означает, что это уход, который мы с вами применяем каждый день. Мы это делаем каждый день. Мы каждый день делаем очищение, как я уже сказала, мы это делаем два раза в день. И для очищения мы можем использовать молочко, мицеллярную жидкость или гель для умывания. В частности, молочко лучше подойдет для сухой кожи, для чувствительной кожи, в том случае, если контакт с водой нежелателен. Мицеллярная жидкость для сухой чувствительной кожи может не подойти, здесь нужно тестировать, поскольку она достаточно хорошо сушит. Но для жирной и комбинированной кожи, соответственно, мицеллярная жидкость очень хорошо подойдет. И есть один момент, который я хотела бы озвучить по поводу мицеллярной жидкости, потому что можно найти опять-таки, в интернете или услышать очень разные мнения. Некоторые считают, что мицеллярную жидкость не нужно смывать водой. Вот. Здесь надо сказать, что это заблуждение. Мицеллярную жидкость тоже нужно смывать водой. Это связано с тем, как работает мицеллярная жидкость, как она вытаскивает на поверхность все загрязняющие вещества, которые есть в коже. И для того, чтобы действительно очистить эту кожу, ее нужно смывать так же, как и гели для умывания. Здесь возможно не понадобится такое большое количество воды для того, чтобы смыть остатки с кожи, как например в случае с гелями. Но в любом случае после мицеллярной жидкости хорошо смыть остатки водой. Гели для умывания они бывают как для сухой кожи, так и для жирной кожи. В частности, у нас в ассортименте есть два вида гелей и для сухой чувствительной кожи, и для жирной комбинированной кожи. Соответственно, гелия для умывания подбирайте в, связи с, в соответствии с типом вашей кожи. Дальше, базовый уход включает в себя обязательно тонизирование. И здесь у нас с вами используются, естественно, тоники. Да? А у нас в разных сериях есть тоники. Можно подобрать для себя тоники с очищающим эффектом, тоники с обеззараживающим эффектом, с эффектом с более мягким таким эффектом да то есть когда мы с вами сейчас будем разбирать серии немножко позже мы с вами остановимся на то какой эффект оказывает алина серия и вы соответственно сможете для себя подобрать ваш подходящий вам тоник тоники как я уже сказала они удаляют остатки загрязнений и готовят кожу к приему крема это очень важный этап и поэтому важно чтобы в вашем базовом уходе тоник обязательный был. Не пренебрегайте, не пренебрегайте тоником, поскольку тоник он, это, как знаете, крем в миниатюре. Да? То есть он и отчасти питает, и он очищает, и, и готовит нашу кожу к полноценному приему крема. Еще раз повторюсь, использование тоника повышает эффективность крема на 40%. Это все равно, что... 40% крема вы выкидываете, если не используете тоник. Используйте то, кремы на все 100%. Для этого используйтесь тоником. Дальше. Базовый ход непосредственно увлажнение и питания. Здесь мы с вами рассмотрим крем. То есть для этих целей в основном, как правило, используются именно кремовые текстуры. На сегодняшний день появляются уже гелевые текстуры, они также используются в базовом уходе и сегодня мы с вами одну из таких серий рассмотрим, где у нас в ассортименте появились крем-гели. И увлажнение питания у нас с вами делится на дневное и ночное, да, то есть у нас есть с вами дневные крема, у нас есть ночные кремы. Дневные кремы, соответственно, у них задача увлажнять кожу в течение дня, у, у ночных кремов питать регенерировать, омолаживать, то есть ночные кремы работают более интенсивно. Ночные кремы, они, как правило, содержат большее количество активных ингредиентов, они более, ну, скажем так, эффективные, да, в этом смысле, хотя здесь нам не совсем правильно так говорить, потому что эффективность определяется целью, да, то есть если у дневного крема цель просто увлажнения в основном, как правило, и дневные кремы с этой целью отлично справляются. У ночных кремов задач больше, поскольку кожа активно восстанавливается, активно работает именно в ночное время. И именно поэтому ночные кремы, они вот целенаправленно более такие интенсивные. Из базового ухода по увлажнению питания питанию можно выделить кремы, которые у нас используются для лица, да, специальные кремы для лица, есть кремы для кожи век, есть кремы для тела специально, есть для рук, есть для шеи и декольте. Есть своего рода такая градация, то есть иногда возникают вопросы, а можно ли использовать крем для рук, для лица? Ну, чисто теоретически, конечно, можно, потому что крем имеет кремовую текстуру, его можно нанести, но какой будет от этого толка, вот здесь нужно себе задать вопрос. И здесь у нас с вами следующая иерархия. Во-первых, самым, скажем так, высокой, высокое положение в этой иерархии занимают кремы для кожи век. Соответственно, кремы для кожи «ВЕК» можно спокойно использовать и для лица, и для рук, и для шеи декольте, и для тела. Дальше. Следующие по иерархии идут кремы для лица. Соответственно, кремы для лица не очень подойдут для кожи «ВЕК», но они подойдут для рук, для тела, и для шеи декольте. Дальше у нас с вами идут кремы для шеи и декольте. Соответственно, они для лица не очень подойдут, для кожи век совсем не подойдут. Но, в принципе, подойдут для рук, подойдут для тела. Дальше у нас идут, идет крем для рук. Соответственно, для шеи декольте, для лица и для кожи век он уже не подходит. Но для рук, для тела, в принципе, то есть годится, его можно наносить на руки и на тело. И последним в этой иерархии стоит крем для тела, который не очень подойдет, подойдет для рук, не очень подойдет для шеи и декольте, и совсем не подойдет для лица и для кожи век. То есть вот такая иерархия в кремах. Это связано с интенсивностью, это связано с количеством активных ингредиентов, количеством инновационных ингредиентов, то есть это связано с такой вот, с более тонкой работой кремов в этой иерархии. Соответственно, в базовом уходе кремы играют роль увлажнения, питания. Есть матирующие кремы, да, то есть которые работают для жирной кожи, об этом мы вчера тоже с вами немножко говорили. Есть кремы омолаживающие, то есть кремы, которые работают на, направлены на работу именно с морщинками, они, у них есть лифтинг-эффект, то есть они вот именно такой омолаживающий эффект имеют. Есть кремы с направленным осветляющим эффектом, смягчающие, да, это больше для сухой чувствительной кожи, и регенерирующие кремы. И когда мы сегодня с вами будем разбирать, соответственно, мы с вами будем делать, расставлять какие-то акценты, то есть какой, какая серия кремов, какие кремы, какую функцию несут. И дополнительный уход, то есть если у нас с вами основной уход это каждый день, два раза в день, да, то есть как минимум, то дополнительный уход это то, что используется периодически или ситуативно, в зависимости от того, то есть какие-то ситуации возникают, которые требуют дополнительного ухода. Либо если мы говорим о регулярном дополнительном уходе, то это как правило 1, два, три раза в неделю. И дополнительный уход мы с вами начинаем с очищения, да, с, разберем с, дополнительные средства для очищения. Это, как правило, всевозможные пилинги, скрабы, очищающие маски, которые позволяют сделать глубокую очистку глубокую чистку нашей кожи. И, соответственно, если мы говорим о сухой нормальной коже, то сухую нормальную кожу достаточно глубоко чистить один раз в неделю. Если мы говорим о жирной комбинированной коже, то это 2-3 раза в неделю кожа требует более глубокой очистки. И вторая, вторая группа средств дополнительного ухода – это средства для увлажнения и питания. Для усиленного увлажнения и усиленного питания. Почему усиленного? Потому что в эту серию входят средства, которые содержат повышенное содержание активных веществ. И в качестве таких средств у нас с вами есть сыворотки или другое название сывороток это серум. Да, то есть если вы увидите название серума, вы знаете, что речь идет о сыворотке. И наоборот. Сыворотки бывают дневные, бывают ночные, то есть сыворотки предназначенные для использования утром, есть сыворотки предназначенные для использования вечером, то есть так же, как и в кремах. И, соответственно, есть питательные маски. Само слово питательные уже говорит о том, что это скорее вечерний уход, ну или, скажем так, уход выходного дня, как вариант, да, когда мы делаем какие-то дополнительные процедуры для нашей кожи. И очень благоприятно использовать эти средства после глубокого очищения, после того, как мы попользовались, например, скрабом, очищающим гелем или угольной маской. После этого очень хорошо усваиваются и ложатся всевозможные сыворотки и маски. Возникает часто вопрос, нужно ли после сывороток и масок использовать кремы. И Ответ здесь неоднозначный, поскольку это зависит от того, о какой, например, маске идет речь. Если у нас речь идет об очищающих масках, да, то, соответственно, после очищающих масок обязательно нужно использовать какие-то питательные и увлажняющие средства. Это может быть из основного ухода, может быть из дополнительного ухода. Но после, очищения, после дополнительного очищения обязательно нужно использовать увлажняющие, питающие средства. Если мы говорим с вами о питательных масках, о питательных сыворотках, то э, после них использовать крем не обязательно. Они могут заменять вечерние, ночные кремы. Да? То есть, когда вы проводите, например, курс, потому что дополнительный уход в плане увлажнения и питания делается курсами. Вы, например, 10 дней используете вместо ночного крема какую-то из или питательную маску делаете. После этого наносить дополнительный вечерний крем необходимости никакой нет. Вот. Или, например, есть второй вариант использования а, сывороток и масок. А, это а, вы, например, используете тоже также 2-3 раза в неделю, да, то есть используете периодически. И в этом случае, если мы говорим про питательные маски сыворотки, то они тоже идут вместо средств основного ухода. Вот, на этом мы с вами разобрали основной дополнительный уход. Теперь вы сможете себе как бы такой составить планчик, план небольшой, в который включить и средства основного ухода, и средства дополнительного ухода. А вот что туда включить, мы сейчас с вами посмотрим по нашему каталогу. Ну что ж, а теперь давайте пройдемся по ассортименту нашей компании и посмотрим, какие средства можно использовать для основного ухода, для дополнительного, для какого типа кожи. К сожалению, формат нашей встречи не позволяет погрузиться в каждую серию очень глубоко на, на тему каждой Серии каждого средства можно делать вообще отдельный вебинар, и э, у нас есть занятия, у нас есть вебинары, обзоры, где э, мы как раз подробно разбираем ту или другую серию. Поэтому я вам рекомендую: если вам эта тема интересна, изучить этот материал дополнительно. Сейчас же мы с вами просто обзорно пройдем по средством для того, чтобы у вас сложилось общее представление и вы смогли для себя составить программу по уходу за кожей лица для, для себя любимой или любимого, исходя из того ассортимента, который у нас есть. Итак, давайте начнем. Первое, будем идти прямо по каталогу подряд и разбирать каждый из средств. Первое средство, которое мы встречаем в каталоге, это средство для ног. Это маска для ног, это новинка. И она предназначена для того, чтобы бороться с мозолями, шероховатостями, обновлять и делать наши пяточки, как у младенца, мягкими и шелковистыми. Поэтому это средство можно использовать абсолютно всем. У него нет возрастных ограничений, у него нет ограничений по типу кожи. Поэтому это, эту маску можно включить абсолютно в любую, в любую программу по уходу за кожей. Идем дальше. Дальше у нас с вами два средства по уходу за кожей лица. Это крем для лица. Микробиом – это средство, которое имеет очень сильный восстанавливающий эффект, Микро, восстанавливает микробиологический баланс кожи, работает с микробиомом кожи. И это средство подходит также абсолютно для всех типов кожи, особенно его можно рекомендовать для обладателей чувствительной кожи и для тех, у кого проблемная кожа. То есть это два Два типа, два вида таких ситуаций, когда микробиом страдает из-за того, что мы тщательно очищаем или еще из-за каких-то причин. Но в любом случае периодически в свои программы по уходу этот крем можно включать абсолютно всем, потому что он восстанавливает иммунную систему кожи, работает с нашим иммунитетом кожи и тем самым оздоравливает нашу кожу, и тем, тем самым делает ее здоровой. Подходит для любого типа кожи, и можно включать периодически в любую программу, особенно если ваша кожа, вы чувствуете, что она себя не очень хорошо чувствует, это проявляется в сухости, проявляется в высыпаниях, проявляется... В шелушении, то есть можно включать этот крем для использования. Можно использовать как в качестве ночного средства, так и в качестве дневного средства, но в качестве ночного будет работать лучше. Масло для лица Один из наших бестселлеров, он уже достаточно давно в ассортименте нашей компании и полюбился очень многим. Это средство дополнительного ухода и его можно включать в программу как дополнение то есть, к кремам, да? то есть использовать как некую сыворотку для добавления в крем ночной. Скорее в ночной, чем в дневной. Можно использовать как отдельное средство для того, чтобы делать маски. Я люблю это масло использовать для баночного массажа. То есть я делаю массаж банками для лица. И вот в качестве основы я очень люблю использовать это масло. Кожа становится просто потрясающей. В состав входит 6 масел. Очень ценных масел. Кроме этого входит витамин Е. И этот продукт абсолютно натуральный. И подходит для любого типа кожи. Абсолютно для любого типа кожи. Даже несмотря на то, что это масло. То есть можно подумать, что для жирной комбинированной кожи не подойдет. Нет, подходит для любого абсолютно типа кожи. И используется в качестве средства для дополнительного ухода. Следующая страница это страница с. У нас с бустерами. Как я уже говорила, бустер это ускоритель, это усилитель, это очень концентрированные средства. Синий это бустер с гиалуроновой кислотой. Это очень высокая концентрация в этом бустере. Не случайно написано, что это ультраконцентрированная сыворотка с гиалуроновой кислотой. Дает очень быстрый и очень заметный, скажем так, очень сильный эффект. Это эффект мгновенного заполнения. Гиалуроновая кислота работает за счет того, что она притягивает частички воды и тем самым расправляет кожу, тем самым заполняет морщины и разглаживает нашу кожу. То есть вот ее работа происходит по такому принципу. Проникает очень достаточно в глубокие слои нашей кожи и работает на, глубинных, на, глубинном, на глубоком таком уровне. Очень важный момент, когда вы пользуетесь средствами с гиалуроновой кислотой, будь то серия, будь то бустер, обратите, пожалуйста, внимание на количество воды, которую вы принимаете. Поскольку этот бустер связывает молекулы воды, то необходимо, чтобы в вашем теле, в вашей коже эта вода была. Если же вы воду не допиваете, то ей взяться ниоткуда, что называется. Да? То есть и рассчитывать на то, что гидронная кислота притянет воду, которая находится в окружающей среде, но это, ее опять-таки может быть недостаточно. Поэтому обязательно обеспечьте прием воды 2-2,5 литра в день, как минимум. Вообще количество воды зависит от веса. Вот, поизучайте этот вопрос дополнительно. Если у вас нет количества воды, вы не пьете достаточного количества воды в течение дня, то обязательно этот вопрос отрегулируйте. Причем речь идет о чистой воде. Воду не заменяют никакие чаи, никакие другие напитки, ни кофе, тем более, ни сладкие напитки. Единственное, что отчасти может компенсировать воду, это травяные чаи. И то только отчасти. Вот, то есть это вот такой вот важный момент. Бустер с гиалуроновой кислотой можно использовать абсолютно всем, нет ограничений по возрасту, нет ограничений по типу кожи, рекомендуется использовать в качестве утреннего дневного ухода, поскольку она дает визуальный эффект, соответственно, хорошо ее использовать перед нанесением макияжа или в начале дня, для того, чтобы в течение дня ваша кожа выглядела сияющей, наполненной и молодой. Вот, Если вы куда-то выходите, если вы куда-то идете, где вам нужно выглядеть достойно, тоже можете использовать это средство для того, чтобы быстро привести свою кожу в порядок. Второе средство, второй бустер – это бустер с, рей, с ретинолом, с витамином А. Витамин А известен как, как средство, которое очень хорошо регенерирует кожу да то есть не просто так написано что это активатор юности это средство которое ускоряет процесс обновления клеток в нашей кожи дело в том что с возрастом вот когда мы говорим про старение до да, один из таких моментов которые влияют на старение это замедление скорости обновления клеток кожи, вообще тела и кожи в частности. И за счет этого кожа становится более рыхлой, она не успевает восстанавливаться, теряет свой и, и так далее, и так далее, и так далее. И это то, что мы называем «старением». И вот ретинол, бустер с ретинолом работает над тем, чтобы ускорить процессы восстановления нашей кожи, ускорить процессы обновления нашей кожи. В состав входит двухпроцентный ретинол. Это очень высокая концентрация. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратным. Бустер с ретинолом ни в коем случае нельзя использовать в качестве дневного средства, поскольку попадание солнечных лучей может вызвать ожоги. Поэтому бустер с ретинолом используется только на ночь или если вы не находитесь на, под открытыми солнечными лучами. Вот. И его использовать нужно в очень небольших количествах. Начинать применять ретинол, бустер с ретинолом нужно один раз в неделю. Вы смотрите на реакцию вашей кожи. Если кожа начинает повышенно шелушиться, то это говорит о том, что бустер работает и увеличивать концентрацию не надо. То есть постепенно вы увеличиваете количество дней. Ретинол точно так же можно добавлять в кремы, в вечерний крем. Также ретинол можно использовать в качестве такого щадящего пилинга с помощью крема, и то есть с ретинолом, пожалуйста, будьте осторожны, вводите его постепенно в свой ассортимент, но это очень активное действующее средство, это вообще очень действующий Бустер, я вам рекомендую обязательно его попробовать, если вы хотите выглядеть моложе и сохраните, даже не то чтобы сохранить, а вот возвращать кожу, кожу к более молодому виду. Вот. И не случайно бустеры считаются альтернативой инъекциям, альтернативой всевозможным уколам, поэтому можно обойтись без уколов, которые имеют достаточно большое количество побочных эффектов и противопоказаний. Можно обойтись просто бустерами. Поэтому обязательно попробуйте. Это средство дополнительного ухода, подходит для всех типов кожи и используется на, в качестве вечернего ухода что исключается вечернюю программу. Идем дальше. И в заключение вот еще по поводу темы бустеров, хочу сказать, что у нас есть отличная, отличный урок, видеозапись, который провела косметолог-эстетист Марина Кирпищикова. Найдите на моем YouTube-канале, если хотите углубиться в эту тему. Обязательно посмотрите. Очень познавательная и очень профессиональная лекция. Дальше, серия Lambre Eco. Это серия, которую мы можем использовать для основного ухода. Эта серия подходит как для жирной, так и для сухой, то есть она подходит для всех типов кожи. Поскольку в этой серии дневной крем есть как для сухой чувствительной кожи, так и есть отдельно для жирной комбинированной кожи. Ночной крем универсальный, подходит для всех типов кожи, так же как крем для ухода за кожей вокруг век. В состав серии входит тоник и молочко. Молочко используем мы для демакияжа, для очищения кожи от макияжа. И тоник используем как средство, то есть про тоник, про значение тоника я вам уже рассказала. Но здесь хочу обратить внимание, в этой серии тоник это просто какое-то волшебство. Это не просто тоник, это еще плюс гидролат. Вы можете использовать его как отдельное косметическое средство. Особенно, например, для молодых девушек, для подростков. Тоник можно использовать для, то есть вместо крема. Он оказывает отличный увлажняющий эффект помимо того, что просто восстанавливает pH кожи и готовит кожу. Да? Вот, но при этом тоник сам очень богат микроэлементами, всевозможными полезными веществами и можно использовать как самостоятельное средство. Что еще хочу сказать про эту серию? эта серия направленная на омоложение, то есть она очень мягко обмолаживает и восстанавливает нашу кожу В состав входит вещество которое называется скинектура один из самых хитовых ингредиентов последнего последних лет это антивозрастной ингредиент который повышает упругость кожи, восстанавливает структуру, структуру кожи и работает очень хорошо с морщинками. То есть тем самым омол, дает, придает омолаживающий эффект. Кроме скинектуры состав очень богатый. Посмотрите на количество значков. Вообще все наши серии, все наши косметические средства отличаются очень богатым составом. Поэтому наши серии, наши уходовые средства – имеют очень широкий спектр действия, они и увлажняют, и питают, и регенерируют, и, то есть, и оказывают еще много-много других эффектов. Вот. И это является вообще отличительным подходом при создании косметических линеек в компании Lambre. Эффективность стоит на первом месте. Идем дальше. Кислородная маска, пузырьковая маска с кислородным действием, это, ну, я так называю маска выходного дня, да? то есть это средство для дополнительного ухода, она предназначена для очищения нашей кожи и насыщения ее кислородом. Она обновляет, устраняет серость и тусклость лица, делает лицо более свежим, таким выспавшимся, вот, отдохнувшим. То есть придает коже здоровый вид. Поэтому вы можете взять эту масочку себе для выходного дня и утром сделать себе эту маску, тем самым зарядить свою кожу энергией на все предстоящие, последующие дни. Вот, значит... Маска имеет гелеобразную структуру, при нанесении на кожу она начинает очень активно пениться, поэтому эта маска еще и имеет такой очень яркий визуальный эффект и поднимает настроение. Интересно наблюдать, как она пенится, как пузырьки лопаются, то есть это вообще само по себе очень забавно. Это очень хорошее средство для подарка, то есть вообще отличный подарок потому что ну, то, тоже, как бы, ее использование дает очень много позитивных эмоций. Подходит для любого типа кожи. Как я уже сказала, это дополнительный уход. И можете использовать один 2 раза в неделю. По мере необходимости можете себе завести ее как маску выходного дня. Антибактериальный гель для рук. Это средство, которое можно включать в любую программу по уходу за кожей. На сегодняшний день актуальное средство – это антибактериальная гигиена рук без использования воды. Наше средство отличается тем, что очень деликатно работает с руками, да, обеззараживание происходит очень бережно и с увлажнением, кожа не пересушивается, кожа себя очень хорошо чувствует после этого. И, что не менее важно, у этого геля очень приятный запах. Очень часто сталкиваюсь с антибактериальными гелями, которые имеют какой-то очень резкий неприятный запах. Вот. А наш антибактериальный гель имеет просто очень, очень интеллигентную отдушку. Страничка для мужчин, гель для умывания для мужчин можно включать в программу для мужской половины наших клиентов и партнеров. Средство, которое хорошо очищает, бережно очищает, не пересушивает кожу, подходит для мытья лица, тела, волос, то есть всего тела практически. Вот, имеет приятный очень приятный аромат сандалового дерева, поэтому еще раз повторюсь, говорил уже об этом в предыдущих наших встречах, гель очень хорошо очищает и при этом оставляет очень приятный запах. Ваш мужчина будет пахнуть очень приятно или вы, если вы мужчина, вы будете тоже очень приятно пахнуть, ваше тело, ваши волосы, поэтому обязательно включайте это средство в программу по уходу для мужчин следующая страничка у нас с вами посвящена кремам для рук левая половинка это два крема для рук два хита в нашей коллекции синие упаковочки это крем Гидроэктив крем для рук, волшебная палочка, на самом деле так, очень хорошо увлажняет, регенерирует, успокаивает, укрепляет ногтевую пластину и, и кроме этого в составе у нас алоэ вера, за счет этого крем обладает успокаивающим эффектом, его можно использовать в случае термических поражений, то есть в случае каких-то не сильных ожогов как солнечных, так и другого происхождения. Крем, крем очень быстро впитывается, кожа не липкая, то есть она очень приятная, бархатистая. Особенно это ценно для тех, кто работает с бумагами, то есть вы сразу сможете приступить к работе, на ваших документах не будут оставаться следы крема, и ваши руки при этом тоже будут чувствовать себя очень комфортно. Крем для рук хорошо вообще всегда брать для себя в, в паре с гелем для рук. Если вы пользуетесь гелем для рук, который обеззараживает, то обязательно в вашей косметичке должен быть и крем для рук. Для того, чтобы восстанавливать микробиом кожи, восстанавливать увлажненность кожи. Поэтому крем для рук тоже обязательно берите. Крем для рук из витаминной серии. Это... Крем, который содержит целый комплекс витаминов, содержит депантенол. И благодаря депантенолу точно так же этот крем обладает успокаивающим эффектом, обладает регенерирующим эффектом. Его точно так же можно использовать после ожогов, термических ожогов или солнечных ожогов. То есть можно его использовать для успокоения кожи. Очень хорошо питает, противодействует пересушиванию кожи, разглаживает, делает кожу эластичной. И точно так же хорошо работает с ногтевой пластиной. И по опыту вот могу с вами поделиться. Для тех, кто ездит на южные берега или может быть живет в южных районах. Мы в этом году ездили на побережье. Турецкое побережье, и тоже, конечно же, получили в первые дни не очень сильные, но солнечные ожоги, и даже купили специальные средства с алоэ вера, в надежде, что они будут работать, но вы знаете, хорошо, что у меня был с собой наш крем для рук. В синей упаковочке. Лучше этого крема ничто не справилось с ожогами. Сразу же уменьшилось покраснение, сразу же прошли болевые ощущения. То есть кожа очень быстро начала восстанавливаться. Поэтому я рекомендую вам, если вы куда-то едете на юга или живете на югах, обязательно имейте у себя в ассортименте этот крем. Он отлично работает как противоожоговое средство от солнечных ожогов и гораздо лучше, чем специальные средства. С правой стороны у нас с вами хлопковая серия и крем для лица из витаминной серии. Но здесь уже еще раз повторюсь, витаминная серия – это кладезь витаминов, обеспечивает питание, регенерацию, увлажнение и работает очень хорошо то есть по питанию нашей кожи. Вот. Хлопковая, серия, хлопковая серия включает в себя бальзам для тела и крем для лица само по себе хлопковое молочко это тоже отличное средство по, то есть, которое обладает успокаивающим эффектом увлажняющим эффектом регенерирующим эффектом и особенность этих серий заключается в том что во первых их можно использовать для всей семьи видите значок family care это значит что эти средства можно использовать как для взрослых так и для детей второе Отличительная особенность это то, что эти средства имеют более низкий ценовой, скажем так, низкий ценник. Да? Их можно использовать для знакомства с нашими косметическими средствами. То есть для людей, которые никогда раньше не покупали нашу косметику, не пробовали, они не уверены, и вы можете им предложить попробовать вот из этих серий. Из, витамина, из из или из хлопка. И после этого, уже после того, как человек убедится в эффективности, в безопасности, в комфортности наших средств, после этого можно будет предлагать более активные серии, можно будет предлагать а, включать в программу по уходу уже более актив, действующие, активно действующие серии. Вот. Но с этих серий можно начинать знакомство с нашими косметическими средствами. Серия МИЗУ. Это средство для основного ухода. Вот Давайте, кстати, забыла сказать, что ну, понятно, что кремы для рук, они включаются в абсолютно любую программу по уходу за кожей. да. То есть это универсальное средство, подходит для всех. Что касается витаминной серии и серии с хлопковым молочком, это тоже универсальные серии. Они Их можно использовать для ухода за любым типом кожи и, соответственно, можно использовать для основного ухода и то есть в любое время дня, суток. Да? То есть и для дневного ухода, и для вечернего ухода. Итак, возвращаясь к серии «Мизу». Серия «Мизу» – это уже инновационная серия, которая содержит так называемую «зеленую икру». Это водоросли. Вот. И э, эта серия, которая обеспечивает очень интенсивное увлажнение и длительное увлажнение, кроме этого, э, эта серия обеспечивает очень хорошее питание кожи, потому что водоросли сами по себе являются кладезем полезных элементов и э, включение в косметическое средство водоросли всегда обеспечивает очень хорошее питание. Итак, серия Мизу, серия предназначена для основного ухода. В составе у нас дневной крем-гель, ночной крем и гель для ухода за, за кожей вокруг глаз. Основной, включаем в основной уход. И использовать можно как в качестве дневного, так и вечернего средства. Серия отличается очень легкой текстурой, поэтому очень хорошо использовать эту серию для летнего ухода для летних программ вот и подходит для любого типа кожи абсолютно для любого типа кожи подходит поэтому рекомендую включать эту серию в свои программы по уходам сыворотка с с экстрактом смолы драцены драконовой, сыворотка, драконовая сыворотка в простонародье. Это сыворотка, которая обеспечивает глубокое увлажнение. Это средство дополнительного ухода, то есть мы включаем ее в качестве дополнительного ухода. Можно ее добавлять в кремы, который мы используем в качестве дневного или ночного. Или можно использовать в качестве самостоятельного средства. Сразу еще раз хочу повторить, что сыворотки лучше работают в паре с кремом. То есть, вот это вот дуэт, крем и сыворотка дает самый лучший эффект, потому что они дополняют друг друга, поддерживают друг друга. И крем помогает доносить частички сыворотки в кожу. То есть, в паре они работают просто идеально. Вот. В качестве самостоятельного средства можно использовать, опять-таки, в очень жаркое время, когда, например, вам может показаться, что текстура крема тяжеловата. Вот. Можете использовать как самостоятельное средство. И, или, например, если это очень молодой возраст, то тоже можно использовать в качестве самостоятельного средства. Но, еще раз повторюсь, в идеале их нужно использовать в паре с кремом. Итак, сыворотка обеспечивает интенсивное глубокое увлажнение и, соответственно, делает кожу более эластичной, более упругой и уменьшает мелкие морщины. Сыворотка подходит для любого типа кожи, используем ее в качестве дополнительного ухода. Можно использовать в качестве вечернего средства, в качестве дневного и дневного средства. Маска, карбоновая маска с активным ингредиентом углем. Да, то есть черная маска. Вот вы видите, как выглядит она визуально. То есть, когда вы ее наносите, она черная, а по мере высыхания она становится вот такой вот голубовато-серо-зеленой. Таким образом она высыхает. Это еще одна маска выходного дня. Или, например, вы можете использовать в бане, в сауне. Эту маску – это средство для дополнительного очищения. Это дополнительный уход, это средство дополнительного очищения. Хорошо использовать, как я уже сказала, при каких-то влажных процедурах, да, в бане, когда вы глубокую очистку тела производите. Маска подходит, больше подходит для жирной комбинированной кожи, потому что имеет подсушивающий эффект. Вот, потому что она обладает такими абсорбирующими свойствами, она собирает кожное сало и тем самым помимо очищения она еще и такой вот эффект подсушивания оказывает. следующая страница у нас также посвящена сывороткам. сыворотки- это дополнительный уход то есть мы его дополняя этими средствами усиливаем наша программу по уходу. сыворотка со, со слизью улитки на левой половине это средство для регенерации кожи для восстановления это восстанавливающая сыворотка. Если ваша кожа устала, то подкормите ее сывороткой со слизью улиток. Вот. Это тоже инновационный продукт, уникальный продукт. И сыворотка имеет отбеливающий эффект, то есть можно ее использовать в качестве легкого отбеливающего средства. Сыворотка с ядом гадюки, с правой стороны, это средство для работы с морщинами сыворотка имеет лифтинг-эффект, то есть она подтягивает кожу, подтягивает то есть улучшает тругор кожи, повышает эластичность и упругость. И то есть это такая это сыворотка, это лифтинг-сыворотка. Обе сыворотки дополнительный уход и включаются в программу для решения тех или иных задач по мере необходимости. Подходит. Практически для любого возраста. Но сами качества этих сывороток говорят о том, что... То есть, если мы говорим про работу с морщинами, то это, скорее всего, уже возрастные какие-то ситуации. Если мы говорим про восстановление, то здесь может быть абсолютно любой возраст. Восстановление может быть после какого-то активной работы с окне, например. Да? Восстановление может быть после обезвоживание то есть сыворотку со, со слизи улитки можно использовать в любом возрасте так следующая страница у нас посвящена средствам для работы с куперозом с красными кровино с вот этими сосудистыми сеточками которые проступают на поверхности кожи и средство сам крем укрепляющий крем для кожи, это средство, которое укрепляет сосуды, которое работает с причиной. Вот, то есть мы работаем с хрупкостью кровеносных сосудов, уменьшаем раздражение, уменьшаем покраснение, очень хорошо увлажняет и способствует регенерации кожи. Но целенаправленно работает по укреплению сосудистых вот этих вот стенок. А сразу хочу тут еще раз сказать, уже говорила об этом, что если у вас есть такая проблема, еще обратите на средства с витамином С, как для внутреннего приема, так и наружного. Мы сейчас дойдем до нашей утренней сыворотки, утреннего чуда. И тоже об этом еще поговорим, то есть работайте в купе. то есть работайте изнутри по укреплению сосудов, потому что если у вас хрупкие кровеносные сосуды на лице, то скорее всего они хрупкие у вас во всем теле, вот, потому что кожа, еще раз повторюсь, это всего лишь индикатор того, что происходит в вашем теле. Обращайте, пожалуйста, на это внимание, смотрите, следите за вашей кожей, она очень часто нам сигнализирует о тех проблемах, которые у нас есть внутри. Сама же, вот это вот, сам корректор, зелененький вот этот корректор для кожи, он предназначен для маскировки, это просто, декор... он декорирует наше покраснение, лопнувшие сосуды, то есть его используют при нанесении макияжа для того, чтобы скрыть, красные пятна на лице, покраснение на лице. Зеленый оттенок, он нейтрализует красный, и поэтому в, после нанесения корректора цвет вашей кожи будет ровным. То есть сверху вы наносите уже тональное средство и тем самым дальше завершаете макияж. Итак, переходим к серии PURE это серия, которая включает в себя очищающие средства в основном. На этой странице представлен гель 3 в одном с фруктовыми кислотами это отшлушивающий и очищающий гель название говорит само за себя. Это средство для, как правило, дополнительного ухода, но обладатели жирной и комбинированной кожи могут использовать его в качестве. Средство для очищения кожи. Его можно использовать в качестве просто очищающего геля, можно использовать в качестве пилинга, можно использовать в качестве маски. Пилинг и маска дают более глубокое очищение. Я как обладатель комбинированной кожи очень люблю брать эту маску с собой в баню где делаю глубокое очищение. Как, то есть в, в, в этот день, в банный день, у меня кожа просто получает такой хороший э, тюнинг техобслуживание, потому что есть и гель три в одном, есть и масло для лица, и баночный массаж, то есть это все вот, вместе. Вот, и это в комплексе все работает просто отлично. Кожа после этого просто молодеет, не знаю, сразу скидывает лет 10. Вот, кожа, средство, гель предназначен для, как правило, жирной комбинированной кожи. Обладатели нормальной и сухой кожи тоже могут его использовать, но гораздо реже. И обладатели чувствительной кожи аккуратно сначала протестируйте гель на запястья, потому что фруктовые кислоты могут вызывать раздражение, поэтому будьте пожалуйста с этим аккуратны. Если у вас чувствительная кожа, если у вас сухая, тонкая кожа, сначала протестируйте на руке или как вариант не держите долго гель на лице, то есть нанесли и сразу смыли. Для вас это будет достаточно. Как я уже сказала, гель это средство для, как правило, для дополнительного ухода, для дополнительного средства, а вот эти очищающие гели это средство для ежедневного использования. Гель для очищения жирной комбинированной кожи и отдельный гель для сухой чувствительной кожи. Очень легкие, очень деликатные гели, очень хорошо очищают, очень большой, достаточно большой объем, 120 мл, надолго хватает, поэтому возьмите тоже в свою программу, обязательно включите, попробуйте эти средства по уходу за кожей, не сушит кожу, не вызывает никаких дискомфортных ощущений, поэтому эти средства можно с удовольствием включать свою ежедневную программу по уходу. В зависимости от типа кожи, вы выбираете либо гель для жирной комбинированной кожи, либо гель для сухой чувствительной кожи. И небольшая серия для чувствительной кожи. Если у вас чувствительная кожа, обязательно попробуйте этот тоник и гель для снятия макияжа, пюртерапия. Тоник восстанавливает пиаш кожи, подготавливает кожу к нанесению, да, и до конца очищает нашу кожу. Гель для снятия макияжа, он, это мицеллярный гель, основан на мицеллярных молекулах, соответственно, очень деликатно и очень мягко помогает снимать макияж, это средство для демакияжа. Ну, само название уже этой серии говорит о том, что это, это линейка для чувствительной кожи и включается в основной уход, как гель для домикияжа, так и тоник, то есть используется для основного ухода. На этой странице у нас с вами средства, которые работают с пигментацией. Возвращаясь к предыдущим страницам, напоминаю, что сыворотка со, со слизи улитки тоже имеет а, легкий отбеливающий эффект, тоже как бы про это не забывайте. Итак, крем Parceline Skin крем для отбеливания и осветления кожи, предназначен а, для работы с пигментацией и осветлением вообще, в принципе, а, тона кожи. Да? А, его можно использовать в качестве ночного, в качестве дневного средства. В составе есть SPF 15, который защищает нашу кожу от солнечных лучей. И можно использовать для любого типа кожи в зависимости от той задачи, которая перед вами стоит. То есть, Если вы хотите осветлить кожу, если вы хотите поработать с пигментацией, то вы включаете в свою программу по уходу за кожей это средство сыворотка Morning Miracle, вот мы до нее дошли это сыворотка, которая в составе содержит витамин С витамин С, помимо того, что он укрепляет сосуды, он еще имеет отбеливающий эффект, это дневная сыворотка она имеет очень легкую текстуру очень хорошо увлажняет освежает лицо и оказывает еще и лифтинг эффект, моментальный лифтинг эффект, поэтому эту сыворотку хорошо наносить в качестве основы под макияж, в качестве вот утреннего ухода можно использовать эту дневную сыворотку. Один из наших хитов продаж, обязательно тоже попробуйте. Серия, не серия, а конкретно крем, крем для лица с колострумом. Это практически медицинский, медицинский крем, да? то есть он направлен на регенерацию, кожи это тоже инновационный продукт универсальный продукт подходит для любого типа кожи подходит для э, дневного и вечернего приема Ускоряет заживление рубцов, разглаживает, уменьшает какие-то застарелые рубцы. Очень хорошо регенерирует кожу, восстанавливает ее клеточную память, то есть работает на очень глубинном уровне. Предотвращает процесс старения, останавливает процесс старения, успокаивает раздражение, уменьшает пигментацию кожи, то есть и тоже работает. В плане осветления кожи, но именно за счет регенерации кожи, за счет более быстрого обновления кожи. Очень хорошо для тех, у кого чувствительная кожа, у кого проблемная кожа. То есть по своим свойствам, по своему эффекту перекликается чем-то с кремом микробиом. Вот, но здесь не так напрямую работает с восстановлением микробиома, но именно на клеточном уровне восстанавливает кожу, омолаживает ее, то есть имеет очень хороший омолаживающий и восстанавливающий эффект. Люкс Collection – это коллекция сывороток. Сыворотки, как мы с вами помним, мы используем для дополнительного ухода. Это дополнительный уход. Подходит для всех типов кожи. И основной, основной изюминкой этой коллекции является включение в состав инновационных пептидных комплексов. Инновационные пептидные комплексы, которые работают по увеличению количества нашего природного коллагена а коллаген это то что формирует структуру нашей кожи овал лица и определяет по большому счету молодость да то есть, то есть молодость кожи определяется количеством коллагена который есть в нашей коже и вот эта коллекция эти Сыворотки увеличивают выработку природного коллагена в несколько раз и тем самым опять-таки останавливают старение, омолаживают и убирают с вашего лица сразу лет 10-15. В состав этих сывороток входят золото, платина и алмазы. Но если возникает вопрос, какой эффект оказывают эти ингредиенты, я скажу, что они работают здесь в качестве транспорта. То есть для того, чтобы пептиды попали в наши клеточки, их туда кто-то должен отвезти. И в этом смысле золото, платина и алмазы очень хорошие транспортеры. Они очень эффективно довозят, ничего не теряют. Довозит максимальное количество, бережно довозят, и все это попадает в наши клетки. Вот, поэтому Люкс Collection это серия для возрастного ухода, больше для возрастного ухода, поскольку работает с коллагеном и подходит для любого типа кожи. Используем в качестве дополнительного приема. В составе есть дневная сыворотка, ночная сыворотка и сыворотка для кожи вокруг глаз. Переходим к нашим основным сериям, серии, которые являются основными, то есть мы включаем их в основной уход. И перед вами серия Денашотлайн. Это серия с экстрактом черной икры. Одна из наших базовых линеек для возрастного ухода. Серия, которая активно работает с уменьшением морщин. Разглаживает морщины, уменьшает морщины, улучшает цвет лица и также стимулирует выработку коллагена. В состав входит крем дневной, ночной для кожи вокруг глаз и сыворотка, биолифтинг комплекс. Сыворотка, как всегда, усиливает действие всей основной серии. Мы его, ее используем как дополнительное средство для усиления эффекта. Эта сыворотка у нас еще получила название «Эффект Золушки», потому что эта сыворотка дает очень быстрый эффект. То есть применение этой сыворотки дает быстрый эффект лифтинга и очень хорошо освежает. То есть эту сыворотку точно также можно использовать для возрастного макияжа, вернее перед нанесением возрастного макияжа для того, чтобы освежить лицо, подтянуть лицо. Потому что макияж, который наложен на вот такое вот освеженное лицо, которое мы с вами проработали, да, сыворотками, оно, то есть макияж на таком лице будет выглядеть гораздо эффектнее и гораздо лучше. Вот, ну и не только макияж, но и мы с вами будем благодаря этому иметь более здоровое молодое лицо. Жемчужная линия, серия с содержанием экстракта жемчуга, это базовая наша линейка, тоже мы ее включаем в основной уход, очень широкая по ассортименту линейка, отличается тем, что в состав еще входит и крем для кожи, шеи и области декольте, который можно включать в абсолютно любую программу. Серия подходит для любого типа кожи, особенно хорошо будет для сухой обезвоженной кожи, потому что очень хорошо увлажняет, очень хорошо питает. И вот здесь вот ее основное значение против первых морщин. Вот. то есть как я уже сказала, серия универсальная, очень богатый состав, очень хорошее питание и при этом начинает работать с какими-то первыми морщинками, которые появились. Вот, поэтому могу рекомендовать в качестве основного ухода эту серию, то есть с нее можно начинать пробовать Наши косметические линейки. Еще, кстати, в качестве такого тестового средства в этой серии есть ночной крем для лица версия Light. Да, вот он по цифре номер один. Он идет в более упрощенной упаковке, вот в такой вот пластиковой тубе. За счет этого у него более доступная цена. Поэтому его можно использовать в качестве средства для знакомства с нашими линейками. Инновационная серия. Серия со стволовыми клетками растительными, со стволовыми клетками красного риса. Серия Zen. Серия для основного ухода очень хорошо регенерирует кожу, останавливает старение, восстанавливает упругость, эластичность, корректирует овал лица. То есть очень имеет хороший антивозрастной эффект. В дневном креме есть SPF 15. Серия обладает совершенно потрясающим запахом. Рекомендую вам ее попробовать просто хотя бы для того, чтобы насладиться вот этим вот, получить этот эффект ароматерапии, помимо того эффекта по работе с кожей, который у нее и так изначально заложен. Серия с гиалуроновой кислотой. Как я уже сказала, когда мы говорили про сыворотку, гевроновая кислота она удерживает влагу, поэтому основное назначение этой серии ⁇ это увлажнение. И за счет этого уменьшения, то есть уменьшения морщин, уменьшение как количества, так и глубины морщин, расглаживание кожи и то есть омолаживающий эффект. Вот, напоминаю, что при использовании серии с иловой кислотой, пожалуйста, следите за количеством принимаемой воды в течение дня. Хит мировой косметологии, безусловно, гиалуронная кислота у всех на слуху. В составе у нас есть дневной, ночной крем для кожи вокруг глаз и сыворотка, которая усиливает эффект всех остальных средств. Серия подходит для основного ухода, для всех типов кожи и не имеет возрастных ограничений. Серия предназначена для жирной и комбинированной кожи. Эверматинг Line – это серия, которая работает с кожным салом, регулирует выделение себума, уменьшает его, тем самым уменьшает блеск, от которого страдают обладатели жирной и комбинированной кожи. Вот, поэтому серия обладает матирующим эффектом, уменьшает выработку кожного сала через нормализацию работы сальных желез. И кроме этого также питает, увлажняет кожу. В состав серии входит средство для ночи – ночной крем, дневной крем и мицеллярная жидкость для очищения лица. Потому что жирная и комбинированная кожа нуждаются в очищении, как ни одна другая кожа. То есть, еще раз об этом повторяю. Мицеллярную жидкость используем для очищения кожи. И не забываем, что мицеллярную жидкость необходимо смывать водой. То есть, несмотря на то, что она имеет жидкую консистенцию, после нее все равно необходимо сполоснуть водой, убрать все продукты, которые мицеллярная жидкость вытащила на поверхность, собрала вокруг себя, в себя и на себя. Да? То есть, вот, чтобы все это убрать, нам нужно будет сполоснуть лицо водой. И после этого только уже обрабатывать лицо тоником и наносить кремы. А оливковая линия это, это семейная линия, не побоюсь этого слова, потому что это средство, которое можно использовать для всех членов семьи. Широкая по линейке, по ассортименту линейка в состав входит как тоник-молочко, как дневной ночной крем для век, также еще и средство для тела, крем для тела, бальзам для тела. Универсальная линейка подходит для всех типов кожи, что касается задач, то она решает в основном задачу увлажнения и соответственно не решает каких-то серьезных антивозрастных задач, поэтому больше подходит для более молодых или для тех, у кого нет каких-то серьезных задач, нет задач по морщинам, например, там по каким-то воспалением и так далее и так далее То есть у кого здоровая кожа это отличная линейка для поддержания этой самой здоровой кожи. Вот, поэтому если у вас такая кожа я вам рекомендую эту линейку для использования. А, оливковое мыло. Оливковое мыло – это один тоже из наших хитов продаж. Отличное средство для глубокого очищения. Подходит как для ежедневного приема, так и для дополнительного приема. Использовать ее можно как для кожи лица, так и для мытья волос, для мытья тела. Потому что эта линейка очень хорошо очищает, при этом увлажняет не пересушивает. Это гипоаллергенное средство, это отличное средство для сухой, чувствительной кожи. Очень такой, знаете, состав из трех ингредиентов. Сюда входят о -о -о омыленные масла, оливковые масла, да, то есть плюс глицерин и вода. Все, вот в составе больше ничего нет. Поэтому средство очень хорошо использовать для сухой чувствительной кожи, при коже склонной к аллергии, для детской кожи, то есть нет возрастных никаких ограничений, нет никаких вредных ингредиентов, то есть абсолютно безопасное мыло. Единственное, при использовании обратите, пожалуйста, внимание, что во влажной среде мыло может очень быстро, сильно размягчаться, поэтому старайтесь его хранить в более сухом месте, то есть не там, где на него все время будет попадать вода. Вы, конечно, будете наблюдать очень интересные метаморфозы этого мыла. Оно будет становиться зеленым, хотя оно изначально не зеленое. Вот. Это тоже такой красивый, богатый изумрудный цвет приобретать. Вот, ну, для того, чтобы оно у вас совсем не растекалось, вот, старайтесь его хранить в более сухом месте сыворотка, интенсивная сыворотка для формирования и укрепления груди, ну, для тех у кого есть такая задача, повысить упругость бюста наполнить, увеличить поднять бюст эта сыворотка тогда вам в помощь, она моделирует форму она поднимает очень деликатно на растительных ингредиентах оно при этом ухаживает и увеличивает, скажем так, красоту, если красоту можно увеличить, да, вот. работает над тем, чтобы ваш бюст был красивым. Серия тто это серия, здесь вот обозначена как серия для специального ухода, эта серия предназначена для глубокого очищения проблемной кожи. Проблемная кожа очень часто бывает в подростковом возрасте, но с проблемами кожи может встретиться и в любом другом возрасте. Если у нас возникают покраснения, если у нас кожа подвержена воспалению, то серия ТТО это то, что доктор прописал, что называется. В серии у нас входят средства для умывания: гель, тоник, крем. Гель против угревой сыпи для точечного использования и само непосредственно масло чайного дерева. Вся серия построена на основном ингредиенте. Это масло чайного дерева и плюс еще в состав входит пурпурная хиноцея. Очень хороший обеззараживающий эффект, очень хороший успокаивающий эффект. Мне, например, гель умывания из, из этой серии нравится больше всех, я его очень люблю, пользуюсь только им, несмотря на то, что у меня нет каких-то проблем, но для жирной комбинированной кожи это вообще отличное средство. Очень деликатно, очень мягко очищает кожу, вот, уменьшает рост бактерий, уменьшает угревые высыпания на коже, устраняет блеск, то есть для проблемной кожи обязательно... Это обязательное средство. Обязательно включайте в программы уход, по уходу за кожей подростков. Для подростков это всегда проблемная тема, потому что это еще вопрос социализации, да, то есть подростки начинают стесняться, когда у них проблемная кожа, то есть самооценка падает и так далее. То есть это, казалось бы, какие-то прыщики, но они вот имеют вот такой вот эффект. Вот, поэтому помогайте им справляться с этими проблемами. Понятно, что это комп... эту задачу нужно решать комплексно, в том числе и изнутри. Но если мы говорим про уход за кожей, то серия ТТО-лайн – это прямо вот обязательно. Маст have для тех, у кого такие проблемы есть. Ну и в заключение мы снова возвращаемся на нашу страничку. Мы с вами прошлись по всем косметическим средствам, которые есть в ассортименте нашей компании И мы с вами пришли на страничку, где у нас такая своего рода навигация по уходу за кожей. Здесь рекомендации по использованию тех или иных средств на том или ином этапе для жирной, сухой, комбинированной, чувствительной кожи. И Вы можете эти рекомендации использовать для составления программы по уходу за своей кожей. И здесь в заключение нашей сегодняшней встречи я хочу еще рассказать, что а, какими бы замечательными а, не были бы косметические средства, эффекта вы добьетесь только тогда, когда вы будете подходить к этой задаче комплексно. Невозможно добиться эффекта омоложения кожи используя какой-то только один крем, например, да, то есть взяли один крем и надейтесь, что вот будет какой-то эффект. Очень важно решать, и работать с кожей комплексно. Обязательно у вас должно быть средство для демакияжа, если вы носите макияж. Обязательно у вас должна быть средство должно быть средство для очищения кожи. Обязательно Тоник, обязательно кремы, обязательно какие-то дополнительные а, средства для, о, по, для подкормки вашей кожи. Вот, обязательно делать все процедуры два раза в день. В этом случае ваша кожа вас обязательно отблагодарит. Она будет выглядеть здоровой, сияющей. Вам будут делать комплименты, будут спрашивать. А что же ты делаешь такого, что ты вдруг стала выглядеть так хорошо? То есть вы станете объектом внимания в хорошем смысле этого слова, если вы будете относиться к этой задаче комплексно. Вот, а на этом на сегодня мы с вами нашу встречу заканчиваем. Я думаю, что после нашей сегодняшней встречи вы сможете внести изменения в уход за своей кожей лица, составите для себя любимую программу по уходу и начнете э, с любовью ухаживать э, за своей кожей лица и своего тела в, в целом. А, я э, в заключение приглашаю вас завтра на заключительный урок. Завтра у нас с вами финальная встреча, на которой мы с вами подведем итоги нашего курса. И для тех, кому интересно, что же дальше, я расскажу о том, что, то есть, что можно делать дальше, как, что у меня есть предложить для вас после этого курса. На этом на сегодня с вами все. С вами была Гульнас Идрисова и до завтра.